Салют, путешественники! Вы знаете, есть одна древняя китайская мудрость, и она гласит: поставивший лайк этому подкасту, человек добрый и щедрый, сделавший репост, обладатель многих друзей и широкого кругозора, подписавшийся на автора, персона авантюрная и голодная до новых фактов. Ну а слушатель, написавший отзыв это вообще самый редкий вид смелый. И уверенный в себе. Не знаю, миф это или правда, но буду рада, если вы захотите проверить самостоятельно. С вами я, Камила Лысенко, и мы продолжаем свое путешествие в подкасте кам Together. А теперь приготовьтесь. Пора отправляться в новые истории. Мы с вами любим фантазировать, правда? Наша первая остановка сегодня будет в древнем-древнем мире. Представьте себе такую картину. Вот стоите вы где-нибудь в лесах, на территории сегодняшней Турции или даже со стороны сегодняшней Украины. Тишина, красота, еще нетронутая природа. И вдруг раздается топот копыт и вам навстречу из зарослей вырывается полуодетая всадница. Ее стройное тело золотится от загара, на плечи накинута шкура дикого зверя, в руках у нее лук и стрелы, а может быть даже, если уж совсем по Фрейду фантазировать, копье. Она останавливает коня в душах от вас, поднимая его на дыбы, как в фильмах, и спрашивает, что вы делаете на территории царицы и политы, как смеете вы нарушать покой амазонок? Если бы вы были Гераклом, пришлось бы объясняться в необходимости добыть царской дочке некий бесполезный аксессуар, оправдываться тем, что это все олимпийские боги с их тягой к подвигам, и потом переживать несколько неприятных моментов, связанных с войнами, убийствами и сдачей покоренных красавиц в рабство. Все развлечения Древней Греции, все развлечения Древнего мира. Но, к счастью, Геракл с его интересными, но весьма сомнительными по смыслу приключениями остался далеко в прошлом, хотя, конечно, встречается в культурном масс-маркете. А вот образ амазонок прекрасных дев-воительниц, способных подстрелить воина с 50 шагов, этот образ точно крепко поселился в головах человечества. Действительно, картинка получается очень впечатляющая. Настолько впечатляющая, что еще во времена Геродота истории об амазонках рассказывались даже не со стороны легенд о сильном и необычном племени с господствующим там матриархатом, а все больше как пикантная байка на далеких от стеснениях попойках. Но встречаются и серьезные свидетельства. Образ дев-воительниц есть в работах уже упомянутого многие героев. Они встречаются у Гомера и Плутарха, их изображали в камне и в живописи, про них слагали песни и даже снимали сериалы. Но правда такова, что никто достоверно не знает, а существовали ли они на самом деле. Ученые находят следы женщин-воинов в Турции, в Венгрии, в Чехии и даже на территории современной России. Например, на Волге встречаются захоронения, где обнаруживают тела амазонок, предполагаемых амазонок. Языковед Харальд Харман, автор книги «Забытые культуры мировой истории», обнаружил их следы в понтийских степях к северу от Черного моря и предположил, что... Амазонки были связаны с аврматами, проживавшими там в пятом веке, и, возможно, стали прародительницами этого народа. Это косвенно подтверждают еще и труды Геродота, но история слишком неоднозначна, чтобы говорить о существовании амазонок с уверенностью. Но почему мы сегодня вообще вспомнили об умазонках? Мы здесь вроде бы про книги. Дело не в сексуальности образа, конечно же. Амазонки являются первым и часто единственным ответом большинства людей на вопрос «А был ли вообще когда-нибудь матриархат?» Корректный ответ на этот вопрос может быть только один. С большой вероятностью — да, но это не точно. Но вот что могло бы произойти с планетой, если бы матриархат на самом деле наступил прямо сейчас, в наше время? Вы можете себе такое представить? Сегодня в подкасте Come Together мы продолжаем тему книг, в которых ведется борьба между гендером и личностью. В прошлом выпуске мы наблюдали историю Джеймса Миранда Барри, реальной женщины, которая всю жизнь притворялась мужчиной. А сегодня мы совершим с вами путешествие в мир, которого никогда не было, и это мир, где сильным полом становятся женщины. И если вы думаете, что это мир цветов нежности и доброты, я, к сожалению, вынуждена вас расстроить. Возможно, вам захочется сбежать оттуда как можно скорее, но увиденное там точно заставит вас задуматься. Занимайте свои места и открывайте книги. Сегодня у нас в меню Наоми Алдерман и ее роман «Сила». И он перенесет нас в действительно пугающую параллельную реальность. Вся концепция патриархальной культуры построена даже не на определении «мужчина», а на понятии «сильный пол». Мужчина, существо биологически более сильное и крупное, первобытно завоевывают ветвь власти. И в древнем мире возможности были у тех, кто сильнее физически, и это вполне логично. Именно это исторически обусловило расстановку гендерных ролей на шахматном поле и нашего сегодняшнего общества. Хотя, если вспомнить классические шахматы, кстати, роль сильного пола там исполняет ферзь. В простонародье королева. Хотя это некорректно. Почему только в простонародье? Это в русских шахматах принято с презрением относиться к такому определению, как королева. А вот в европейских, в европейской традиции слово «ферзь» на шахматной доске просто нет. Забавная шутка менталитетов вы не находите? Ну, как бы то ни было... Несмотря на то, что возможности королевы значительно больше, чем у короля, главной фигурой она не является ни в одной стране. Однако давайте вернемся к понятию «сильный пол». Наше третье путешествие приводит в мир, который кардинально меняет привычные статусы фигур. Наоми Алдерман в своей книге «Сила» задает миру интересный вопрос. А что случилось бы с нами, если бы сильным полом стали бы женщины? Все очень просто. В один прекрасный день у разных девочек по всему миру появляется возможность выпускать электрический разряд. В зависимости от силы этого заряда он может играть роль от приятного возбуждающего инструмента до орудия убийства. Женщины получают преимущество, которого столетиями были лишены и начинают перекраивать реальность. Вот отрывок «Когда загадочная сила» Появляется впервые. Рокси словно тычет булавками по рукам до самых плеч. Будто свет пронзает иголками от хребта до ключиц. От горла до локтей. И запястья тоже. И подушечки пальцев. Рокси мерцает изнутри. Мелкий тянется к ней одной рукой. В другой у него нож. Рокси готовится пнуть его или заехать кулаком. Но инстинкт говорит другое. Рокси перехватывает его запястье и что-то выкручивает глубоко-глубоко у себя в груди, словно всегда умело. Мужик вырывается, но поздно. Она держит молнию в длане своей, повелевает молнии ударить. Треск вспышкой, как будто хлопает бумажная лягушка. Запах немножко как гроза и немножко как жены волос. Под языком наливается вкус померанцев. Мелкий уже на полу, он протяжно, бессловесно кричит. Ладонь у него сжимается, разжимается, от запястья к локтю бежит длинный красный след. Эта сила приходит так же неожиданно, как гроза. Сначала общество, конечно же, считает эту новую силу болезнью. После тяжело привыкает и смиряется, и, наконец, возводит ее в догму. Если в начале книги женский ток выступает как стыдная, опасная тайна, то к середине он уже является главным аргументом, а к концу — единственным определением главенства. Меня особенно впечатлила структура книги. Повествование представлено как рукопись мужчины, отправленная им другу женщине. Адрес отправителя уже задает тон всей книги — Письмо якобы приходит из некого мужского союза писателей. То есть мы уже с первых строк понимаем, существует некое гендерное разделение творчества, и судя по тому, как написано письмо, по его эмоциям, это разделение явно не в пользу мужчин. Вот, послушайте. Дорогая Науми, закончил проклятую книгу. Шлю тебе со всеми обрывками и рисунками и надеюсь, что теперь ты меня направишь. Или что я, уронив ее камешком в колодец, хотя бы услышу эхо. Первым делом ты спросишь, что это вообще? Я тебе обещал, что очередной сухой исторической монографии не будет. Осилив четыре книжки, я понял, что обычному читателю только и не хватало рыться в бесконечных грудах свидетельств. Никого не волнуют подробности датировки и сравнения геологических пластов. Я видел, как у слушателей стекленеют глаза, когда я объясняю свой исследовательский подход. Так что у меня тут как бы гибрид. Надеюсь, нормальным людям понравится больше. Не совсем исторический труд, не то чтобы роман. Загадочная Наоми, которая обращается в письме писатель, это сама Наоми Алдерман. Автор книги «Сила». Она входит в книгу, смазывая четвертую стену между читателем и создателем. И теперь попробую быть уверенным в том, что эта книга всего лишь литературный эксперимент. Может быть, ее действительно написали в параллельной реальности. Я очень люблю такие опыты с участием автора. Они позволяют на собственных мозгах ощутить, насколько тонка грань между миром реальным и миром внутри нашего воображения. А когда речь заходит о таких сильных антиутопиях, такой эффект особенно ценится. Вот момент, который меня зацепил в таком подходе. В конце книги Наоми якобы пишет письмо в ответ тому самому другу, который эм, прислал ей первое. И в этом письме она предлагает опубликовать рукопись под своим именем. Просто вдумайтесь в это. Женщина предлагает мужчине опубликовать книгу под ее именем. В новом мире книга, написанная мужчиной, это такой же бесперспективный мэвитон, как книга, написанная женщиной во времена Жорж Санд. Общество не просто ее не примет. Оно осудит автора. Этот простой, но эффектный прием – не единственный момент, от которого идет дрожь. В книге Силы есть действительно ужасающие сцены – и я прошу всех впечатлительных слушателей выключить подкаст прямо здесь, потому что то, что я буду рассказывать и читать дальше, может вас смутить. А в книге «Сила» есть такие сцены, как изнасилование мужчин женщинами. Там есть сцены, где мужчины представлены как домашний питомец, как атрибут украшения, пространства. Мужчина как глупый предаток женщины, чья единственная роль – сидеть и кивать в телеэфире, поражаясь ее мудрости. И первичный ужас этих сцен в том, что они слишком знакомы. Все это мы, к сожалению, слишком часто наблюдали, но в отношении женщин. Но более глубокий ужас – это осознание того, что здесь не имеет значения, кто выступает агрессором, мужчина или женщина. Дискриминация, ущемление и диктатура – все это бесполые понятия. Тот, кто имеет силу, распоряжается ею жестоко и безответственно. Человечеству вновь не хватает мудрости, любое преимущество на весах истории нарушает баланс. Я долго выбирала для вас подходящую сцену, чтобы передать ту пугающую атмосферу, в которую засасывает книга ближе к финалу. Решила взять вот этот кусочек, и в нем нет прямой жестокости, но в нем есть бытовые последствия в которых живет этот мир. И, на мой взгляд, это даже страшнее, потому что очень легко представить, как такое может коснуться твоего друга, отца или брата. Сцена очень простая. Журналист идет в горы и по пути заходит в магазин, чтобы просто купить хлеба. До Тунды доносились слухи, что жестче всего в горах. Никто не говорит, что именно слышал ничего конкретного. Мрачные пересуды об отсталых селянах и мраке, что так и не рассеялся, невзирая на десяток разных диктаторов и режимов. Петр, официант с праздника Татьяны Москалевой, рассказывал: там девочек ослепляли. Когда только появилась сила, тамошние мужчины-бандитские главари, ослепляли девочек. Я так слыхал. Выжигали им глаза каленым железом. Ну, чтобы дальше верховодить. А теперь Петр тряс головой. Теперь мы туда не суемся. из за отсутствия другой цели Тунда решил идти в горы. На восьмой неделе стало хуже. Он пришел в городишко на берегу огромного сине-зеленого озера. Воскресное утро он бродил по улицам голодный, пока не наткнулся на пекарню. Двери открыты. На обочину стекает восхитительная, парная, дрожжевая духота. Мужчине за стойкой тунды протянул монеты и указал на пухлые белые булочки, остывавшие на проволочном стеллаже. Мужчина изобразил традиционный жест, раскрыл ладони, как книжку, мол, документы. Такое теперь случалось все чаще. Тунда показал паспорт и пресс-карту. Мужчина пролистал паспорт ища, понятно, официальный штамп с именем опекунши, которая должна была вдобавок подписать разрешение на поход за продуктами в одиночестве. Мужчина смотрел в паспорт очень внимательно. Добросовестно его изучив, снова показал документы, уже в легкой панике. Тунда улыбнулся, пожал плечами и склонил голову на бок. «Да ладно тебе!» — сказал он по-английски, хотя мужчина ничем не выдал, что знает этот язык. Подумаешь, булки. Но ну, нет других бумаг, чувак. Прежде ему хватало. На этом этапе ему обычно улыбались. Вот ведь чудной иностранный журналист. Или на ломаном английском читали краткую нотацию о том, что к следующему разу бумаги надо привести в порядок. И Тунда извинялся, и я обаятельно улыбался в ответ, и выходил из магазина с продуктами или припасами. Но мужчина за прилавком горестно покачал головой ткнул пальцем вывеску на стене по-русски. Тунда перевел, сверяясь со сговорником, грубо говоря, пять тысяч долларов штрафа каждому, кто поможет мужчине без документов. На запястьях из-под манжет продавца выглядывали длинные, витые шрамы. Мужчина больше не может ничего без подписи опекунши, даже купить хлеба. Оказавшись наедине с этой реальностью, он, скорее всего, просто не выживет. Реальности его не принимает. Обладающие властью переписывают под себя все. Начиная от экономики и заканчивая религией. Даже к Богу теперь обращаются ⁇ Она ⁇ Главная сила мира, как и ее дети, также меняет гендерные предпочтения. Вот вам еще один интересный отрывок. Они приходят и просят их научить. Спрашивают, от чего ты называешь Бога ⁇ Она ⁇ Ева отвечает, «Бог не женщина и не мужчина, но женщина и мужчина разом. Однако теперь она пришла явить нам другую сторону лика своего, ту, на которую мы так долго закрывали глаза». Они спрашивают, «А как же Иисус?» Ева отвечает, «Иисус – сын, но сын рожден матерью. Чье величие больше, посудите сами, Бога или мира?» Они отвечают, поскольку этому уже научились у монахинь. «Величие Бога больше, ибо Он сотворил мир». Ева говорит, «Значит, тот, кто творит, выше того, что сотворено?» Они отвечают, «Ну, наверное». Тогда Ева говорит, «Так чье величие больше, матери или сына?» Они притихают, заподозрив, что слова ее кощунственные. Действительно, это звучит почти кощунственно. Сейчас сложно себе представить, что центральным персонажем мировой религии может быть женщина. Но религии, где главным божеством была женщина, не в новинку для нашего мира. Сильные женские боги присутствуют и в древнегреческой мифологии Гера, Артемида, Афина, Афродита. В синтаизме богиня Аметерасу Амиками, великая богиня, освещающая Землю, считалась высшим божеством и прародительницей всех императоров. Богиня Штар. В акадском языке, а в шумерском она звучала как Инана. Она тоже занимала центральное место в пантеоне. Она завидовала плодородием и плотской любовью, а еще, кстати, войнами и расприме. И эта параллель кажется мне особенно уместной в контексте нашего путешествия. Божество любви и войны две стороны одной человеческой сути, само воплощение двух главных человеческих качеств. В книге «Сила» новая религия, зародившаяся в церковном приюте, конечно же, становится одним из вестников новой войны. И эта война меняет весь мир. Вообще, силы действительно красивых антиутопий заключаются в одном принципе. Всего одно допущение. В книге «Наоми» мы видим тот же самый мир, что и у нас за окном. В нем меняется всего один фактор, в который достаточно легко поверить. И этот фактор полностью переворачивает реальность, превращая похожесть в антитезу. Пожалуй, это та редкая книга за последние десятилетия, которую по силе высказывания можно поставить рядом с великими 1984, заводным апельсином, о дивном новом миром. И, пожалуй, в этот ряд я бы еще добавила рассказ «Служанки». От антиутопий всегда становится жутко. Они слишком недалеки от нас. Но книга «Сила» даже среди антиутопий особенно выделяется. Она обращается к одному из базисных споров человечества. Спору о преимуществах полов и осознанности силы. Никто не в безопасности пока. Общество не может принять равность возможностей сильных и слабых. Одного маленького допущения хватит, чтобы разгорелась новая, потрясающая кровавая война. Отдельно хочу заметить еще одну особенность, очень интересную особенность этой книги – Выбор главных героев. Читатель следит за развалом привычного мира с четырех разных углов. Со стороны девочки-жертвы домашнего насилия, которая становится проповедницей новой религии, фактически новым, м -м, новой мессией. Вторая позиция – это позиция дочери мафиозного клана, на чьих глазах убивают мать по заказу отца. Третья позиция – это строна чиновницы, которая делает блестящую политическую карьеру, начиная ее в мире мужчин и укрепляя в мире женщин. И, наконец, четвертая позиция – это позиция из объектива журналиста Стрингера, на этот раз мужчины, который оказывается в самом эпицентре всех масштабных гендерных конфликтов. То есть мы снова видим игру с понятием «сила», но теперь в разрезе понятия «власть». Политика, религия, преступность и журналистика выступают как увеличительные стекла разной крупности, позволяющие увидеть ситуацию на всех уровнях. Такой выбор персонажей, конечно же, не случайен. Каждый из них — лакмусовая бумажка происходящих событий. Они первыми показывают изменения, которые захлестнули весь мир. Книга «Сила» на Алдерман — это... Вы знаете, это как... Затейливый калейдоскоп. История, которая начинается в одном привычном нам мире, меняется одним жутким простым допущением. И все детали внутри нее приходят в движение. Так рука меняет положение калейдоскопа, заставляя знакомую картинку развалиться до основания, чтобы стекла могли собраться во что-то совершенно иное. И теперь, когда мы совершили такое странное путешествие в жуткий знакомый мир, я хочу спросить вас. В прошлом выпуске, после книги Джеймс Миранда Барри, мы столкнулись с вопросом, так ли важно, кто перед тобой, женщина или мужчина? Это был вопрос оценки со стороны, вопрос, так скажем, извне. Но сегодня наш вопрос будет, на мой взгляд, более глубоким, более внутренним. После книги «Сила» я хочу спросить вас, что важнее, быть мужчиной или женщиной, или быть человеком? И если вы все еще не можете ответить на этот вопрос, книга Наоми Алдерман, она точно для вас. Возможно, она станет той самой рукой, которая перевернет клейдоскоп осознания в вашей голове. Знаете, когда вышел выпуск про Джеймса Миранда Барри, на меня предсказуемо посыпались комментарии. Большинство из них были о том, что женщины и мужчины слишком разные, в том числе и биологические, поэтому их функции и роль в обществе отличаются, и поделать тут ничего нельзя. Но были, конечно, и комментарии с феминистской позиции, мол, вот что приходится делать женщинам, чтобы выжить в мире мужчин. Я ожидала, что такие острые книги вызовут бурную дискуссию, конечно, и Решила не отвечать до конца комментаторам, которые мне писали. Я решила записать этот выпуск и сделать его моим ответом комментаторам. Ведь сегодня мы побывали в мире, где условно слабыми становятся мужчины. Им теперь предназначены ограничения, и им нельзя не только получать образование, отправляться в путешествие, но даже покупать хлеб без присутствия своей опекунши. И даже учитывая то, что мир Наоми Алдерман всего лишь фантазия, предположение, кто сможет ручиться за то, что если завтра позиции силы по какой-то неведомой воле изменится, кто сможет ручиться за то, что люди не поведут себя так же, как описано в этой книге? Я не смогу. Я не ручусь. Любое действие рождает противодействие. Мы с вами, наше общество и история, все это пружина которую давит в одну из сторон, и она обязательно выстреливает в ответ. Единственный способ сохранить эту пружину в балансе — равенство и здравый смысл. А еще, наверное, взгляд в будущее вместо прошлого. Взгляд с надеждой и с уважением к тем людям, с которыми ты в это будущее идешь. На этом я заканчиваю сегодняшний выпуск подкаста и... Наша тема «Гендер против личности» почти раскрыта. Остался всего один выпуск, который я запланировала, и он поставит точку в нашем небольшом исследовании. Одна последняя книга нас ждет. И, конечно же, самые острые, противоречивые и даже немного пугающие я оставила напоследок. Что же это может быть, да? Мы вроде бы уже все посмотрели. Мы посмотрели на жизнь со стороны женщины, которая выживала в мире мужчин и побывали в истории, где мужчинам пришлось выживать в мире женщин. И вроде бы тут не осталось точек обзора, которые могут нас удивить, да? Ну а что, если я предложу вам побывать в шкуре человека, который был и женщиной, и мужчиной, и при этом не имел никаких перемен пола, и при этом... Ничего подобного сознательно не выбирал. И при этом эта история основана на реальных событиях. Даже немножко холодок от такого анонса, да? Но это будет только в следующей серии. Это очень интересная книга, и я очень жду возможности о ней рассказать и поговорить с вами. Но дождемся следующего выпуска. А пока... Пишите мне свое мнение в комментариях, читайте потрясающие книги, наслаждайтесь жизнью и не забывайте думать. Это сексуально. До встречи. Постскриптум. Для самых внимательных. 9 февраля в сети появится наш новый с маэстро Боттлзбо трек. И он будет называться «Океан». Скоро увидимся